Продукты, витамины, комплекс, который сжигает жиры, дает энергию и питает ваши клетки. Все люди, которые используют продукты TLC, они отмечают сразу же, что у них уходят запоры, нормализуется желудочно-кишечный тракт, они лучше чувствуют себя, улучшаются волосы, кожа, ногти, проходят разные типы аллергии, астмы, у некоторых людей выходят камни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 Любой человек может начать бизнес с небольшой суммой и зарабатывать десятки, сотни тысяч долларов и миллионы долларов, как это сделали многие дистрибьюторы нашей компании. Если вам нужна дополнительная информация о компании, о продуктах, о маркетинг-плане, вы попросите информацию человека, который вас сюда пригласил. Пусть он вас добавит в наши чаты, где вы увидите людей из разных городов и стран мира, которые используют эти продукты, которые зарабатывают деньги, и вы увидите, у вас будет бесплатный доступ к информации. Если вам понравится, присоединяйтесь к нашей дружной команде и изменяйте свою жизнь в лучшую сторону. Вот. Работаем мы из дома через интернет, не выходя из дома. Бегать сумками, продавать продукцию, приставать к людям это не нужно. Через интернет комфортно. Через социальные сети, через мессенджеры даем людям информацию, заводим в нашу систему, Люди не от вас, а от нас получают информацию, и у вас появляются и клиенты, и партнеры, люди, которые будут заказывать продукты через ваш интернет-магазин, им компания будет отправлять продукт, а вам выплачивают комиссионные деньги на вашу карту банка. И этот бизнес вы можете вести из дома через интернет. Если вы найдете час, два, три времени в день, вы можете дополнительно своей работе основной, либо к своему бизнесу, уже начать потихоньку зарабатывать деньги. Если вам понравится, и вы увидите, как работает этот бизнес, и вы захотите сделать его основным, пожалуйста, здесь люди зарабатывают очень большие деньги. Понятно. Обращайся ко мне, и дай, я дам четкий пошаговый план, что нужно делать, с чего начинать, и доведу тебя до результата. Всем пока-пока.